Приветствую всех любителей живописи. Прошу прощения за хрипатый голос, я еще не совсем выздоровел. Странное название, как написать пейзаж на натюрморте. Действительно, я буду использовать холст с натюрмортом, который не удовлетворил меня. Так как холст относительно гладкий и на нем несколько слоев лессировок с лаком, его нужно подготовить. Для этого беру наждачную бумагу крупного зерна и снимаю аккуратно лаково-масляную пленку. Поверхность полотна становится шероховатой. Затем, растворителем номер 646, смываю верхнюю пленку и остатки красочной стружки, оставшейся после наждачки. Растворитель быстро испарился, и я протер поверхность вайспиритом. Обезжирил холст. Полотно с натюрмортом в горизонтальном положении, Навел мне мысль пейзажа с вечерним закатом. Сел в виртуальный вертолет и полетел по просторам интернета в поисках подходящего пейзажа. Вот на этом каменном островке остановился. Для пейзажика мне понадобятся две синие краски. Это голубая ФЦ и кобальт синий. Я замешиваю их на белилах. Для рыжего леса я замешиваю три краски. Кадмий красный светлый, кадмий желтый и чуточку сиена сженую. Камни на переднем и среднем плане, это краски с той же палитры, где в смесях, где в чистом виде. Работаю одной щетинной кистью, 20 миллиметров. Больше рассказывать не о чем, смотрите. Вот такой подмалевок получился за два часа работы. Когда подмалевок просох, во втором сеансе теми же красками просто пописал детали. Всего на это ушло часик. Ну, в общем, тоже рассказывать не о чем. Смотрите. Вообще, я заметил, если мне не понравилась какая-то живописная работа, я с легкостью расстаюсь с ней. А вот холст выбрасывать жалко. Ну и как обычно, на испорченный холст идет почему-то пейзаж. Почему именно пейзаж, до сих пор не понимаю. То ли я к пейзажам отношусь несерьезно, то ли я вообще его плохо чувствую. Но тем не менее, это тоже какая-то практика. Вот финал пейзажа. Кстати, я так и не понял, то ли это Карелия, то ли Ладожское озеро, но не суть. Суть, что красок было задействовано по минимуму, а уж пейзаж, который писался всего три часа, вообще не жалко выкинуть или подарить тому, кто любит на халяву получить неважно что, хоть просто краски по холсту размашь. Шучу я. Готовится серьезный голландский натюрморт. Там будет не до шуток.